Кое-что о дамском бельишке Случилось это в первое десятилетие 20 века Повезло, Дарье, так повезло! Удалось ей стать прислугой В доме богатого одесского пивовара Немецкого происхождения. И сыта, и при заработке, И хозяева люди не злые. Ну, о другом мечтала молодая и красивая девушка, Ей бы обеспеченного мужа и легкой жизни. А где это взять? И положила она глаз на сына своих хозяев, слегка странноватого Густава. Было этому Густову уже лет тридцать, а все ни жены, ни романчиков. Родители уже втайне опасались, нет ли у сыночка какого изъяна. Отец даже попытался сводить его в одно заведение к мадам с тремя подбородками, у которой было много веселых племянниц. Да все без толку. И вот на этого недотрогу направила Дарья все свои чары. То что-нибудь уронит прямо перед ним, наклонится и, как бы невзначай, пятясь, прямо в Густава упрется. То пуговки якобы нечаянно на груди рассегнутся, то подол платья зацепится за что-то так, что кружева панталончиков покажутся. Поначалу густо все краснел и смущался. А потом стал поглядывать на Бойку горничную с интересом. Но какие-либо действия с его стороны не последовали. И у коварной соблазнительницы созрел новый план. Отправилась она в лучший магазин дамского белья, который находился в пассаже. А там такая роскошь, такое великолепие! Но и цены соответствующие. В конце концов, остановила она свой выбор на вещичке скромненькой, но такой очаровательной, слов нет, приобрела. Вечерком одела она на себя этот комбинезончик. Подпоясалась алой лентой, чулочки с подвязками, туфельки на высоком каблуке. Встала в своей комнате за дверью и, открыв окно Настеж, стала ждать. Она надумала сделать вид, что дверь распахнулась от сквозняка, и в таком соблазнительном виде она окажется прямо перед объектом своих мечтаний. Ей пришлось ждать довольно долго, а было холодно, но она терпела. И вот появился Густав. Дарья выпорхнула прямо на него. Ошарашенный наследник пивовара застыл на месте с открытым ртом. А дальше... Точно неизвестно, кто кого затащил в комнату, но в постели они оказались. Дело пошло. Через пару месяцев она объявила, что ждет ребенка. А еще через два родители, святые люди, благословили этот брак. И стала Дарья богатой. Вы, конечно, ждете фразу по поводу 17 -го года. Ой, ну что же, тогда действительно мир перевернулся. Но все катаклизмы эпохи Дарья благополучно пережила. Ей даже удалось припрятать кое-что на жизнь. А затем она это передала своим потомкам, а те последующим, что помогло им и в наше время оказаться небедными людьми. Среди завещанного имеется и этот предмет дамского туалета, который подходил по размеру четырем поколениям даренных наследниц. Ну, не правда ли славненькая бельишка? Вопрос. В каком году появился одесский пассаж? Стою с протянутой рукой. Прошу о лайках и подписке. Всего разок на мышку тиснуть, в том нет проблемы никакой.